Здравствуй, сын мой. Та да, да, трителька не было священника. А mm -hmm. теперь есть. Даже настоящий. У меня уже борода есть. Них ты мой. Да, сын мой. Что тревожит твою душу? я тебя помолиться решил. Пизда мне. Добро пожаловать, сыновья мои, в дом Божий. Чем могу помочь? Только будьте потише, тут парень молится. Они приехали меня убить, если что. Тише, дочь моя О, посылочка <смех> Например, свинец въебала Неплохая посылочка Hello. А, посылочка Ну это да Нужно будет сходить Сейчас мы закончим с человеком Молодой человек, как вы это? Все, да? Все? Да мне бы еще исповедоваться, я в грехе хочу. А, исповедоваться в грехе? Эти люди... Да. Хотят меня похитить. Но ты только... Ой. Пойдем исповедоваться. У Человек, сейчас это ему нужно... Это... Как это ты там назвал про... Э, от грехов нужно исповедаться, да. Мы сейчас отойдем на пару секунд. Мы скоро вернемся. Пойдем. Что тебя беспокоит, сын мой? Все, хуйня, отсюда, побежали отсюда. Блин, нет. Тут еще как -то... Они, они выходят, пошли. Фак, они нас загрузили. Вот блядь. Бежали, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, свободно, свободно, свободно. Я скажу я тебе съехал, одно. Я, я, я покаюсь тебе, сын мой. Я наркобарон. Я торгую наркотом в, наркотой в этом городе. Я один из самых главных, понял? Это, это, это, сон, сон, сон, хуя, не мед. Тяжелый мед. Ну и, в принципе, все. Все, что можно. Это мое обалдение от излучения химических реагентов. Да, будем считать это научной деятельностью. Я-то хотел исповедоваться в том, что я пинал мяч и при этом мешал человеку спать несколько раз. Я прощаю тебя, сын мой. Спасибо. Не, ну я на самом деле священник. но ну просто как бы, знаешь, хобби такое интересное мне. Так это же они уже приедут, а? Я не могу просто так... Я не знаю. Ч-ч-ч. Стрельбу. Я надеюсь, это не они. Вижу, что они приедут. А, Начинаю сомневаться. Хотите, что там Большие ребята. Я не знаю, мне не понравилась эта стрельба, открывающаяся двери. Мне тоже самое не понравилось такое. Ёл мою. А... а может это ваши ребята, против них выйдут? Я не могу быть в этом уверен. А что если их как раз уже и прибило всех? Да, я ну давай, братан, иди. Отзвони потом, если че. Господи, хоть бы они его не заебошили. Можно пока скушать. Оп. Так-то лучше. Нет, все плохо, кто-то Окей, я полагаю. Слезай обратно, слезай обратно. бежим отсюда, бежим отсюда, бежим отсюда, бежим отсюда. Твою мать! Эй, парень, парень, дай, Сигу, угости, Сига, а? Конечно, брат. Я забегался, что-то. Спасибо, братан. Господь тебя не забудет. Отличный, отличный вариант, отличный вариант заходи, заходи прошел нет, внутрь прошел а внутрь, МАТЬ Тихо, он на девушку не тихо о, черт ты убегал. А, да ладно. Мужики, ну, не стреляйте, все же нормально пришем. Сейчас только Сигу закурю. Не бегу. Ну, я что-то знаю. Давай, Куда залез? А, да так. А, бесы попутали. Только пацана не трогать. Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Ой, мать! А -а -а! <тавливает> Никуда не двигаюсь, сижу а -а на месте, сижу на месте. А <-пливает> вот дерьмо. Братаны, братаны, команд. Черт, да -а -а подери. А он умер. <плыхает> Да как? Не вижу на тебе никаких ран вроде, но... Могу только помолиться за тебя, брат мой. Ты красавчик вообще. Как только они отвернулись, сразу пахнул крюком. Пиздец. Ты мощный мужик. Я тебе отвечаю. Мне только что смс-ку написали, они сказали, что потеряли нас. Ты послужил, на слава господу. Ты молодец. У меня аж сига изо рта выпала. Держи свои деньги. А теперь, парень... Забейте ваш круг. Забейте Оставь себе, тебе вам понадобится поверь мне. Они еще придут за тобой. Я сучу. Шутки, шутки, сучу. Ну же, кому ты Ладно, все. Позволь мне попрощаться с тобой. За мной приедут, а ты уходи. Ладно, удачи. Удачи, чувак. Спасибо тебе.